Так, Дмитрий, привет. Смотри, я сделал э, прототип калькулятора, да, так, под, под ту штуку, чтобы, чтобы было понятно, сколько выручки, сколько себестоимости, сколько валовой прибыли, э, сколько общих затрат. Так, число. Вот, и сколько чистыми. Вот, потом ты, получается, делаешь вложение, э, там миллион и семь миллионов, получается восемь. И мы делим восемь миллионов на... Прибыль, получаем окупаемости месяц. Как эта вся штука считается? Да, там, обязательно э, смотри, что если заполнено вот здесь оранжевым, то мы заполняем остальные, все расчеты, они э, самостоятельные, то есть они э, ну, через формулу считаются. То есть ты заполняешь только оранжевым, вот здесь. Вот, если тебе нужно добавить еще каких-то затрат, то есть ты здесь прописываешь, э, здесь получается цифры стоишь. То же самое разовое вложение. Например, покупка площадки, да, там 7 миллионов, это миллион. Ты, ну, дополняешь, да, можешь просто строки ставить. Вот, изначальные данные, по, по тебе вот они, начальные данные. Здесь все прописано. То есть покупка, берем 200 кубов, цена 3000, 70% распил. Это я 140 разделил на 200, ну, получил вот такой 70% показатель. Можно его, кстати, менять, сделать 65, 60, там, еще сколько-нибудь. Это тоже э, можно поменять эту штуку. В общем, квадратный метр с распиленного куба, сколько, кубов, о, сколько квадратных метров получается. Вот. Ну и дальше то, что мы с тобой обговаривали по затратам, по остальным, плюс цена продажи, я поставил э, полтора. Эти показатели тоже можешь все менять, Обратите внимание, только, только оранжевый. Вот. Далее, здесь, вот, например, если что-то нужно добавлять, добавляй серединке. Вот в этих значениях. И тут тоже по серединке, если тебе нужно новая строчка, подавать, это базовая штука. Дальше, вот, ну, ешкарла условно, да, посчитана, сейчас будет. Ну, дополнитель, да, что я, допустим, были какие-то общие расходы. Ну, вот, давай. Обычно еще такие красивые цвета делаю. Чтобы она отличалась. Вот. И все. У нас сейчас. Все, валовая прибыль. Все, мы вот так мы эти всей штучкой играем. Далее мы делаем показатели вот этим. И просто перетягивают сюда, назад. Вот. И они уже... А, так, чуть -чуть не схватилось. И они уже пере, ну, пересчит, пересчитаются автоматом. То есть у нас вторая штука появляется. И здесь, например, расширение Расширение МСК. Вот. Попробую расширение МСК, например, составить. И если все нормально, то третий пункт, например, да, крыла x2 например ешь шкрыла x4 там увеличение объемов текущего бизнеса ну например вот это вот эти сценарии так и все ли понятно если какие-то вопросы есть вот ты здесь поковыряйся ничего не бойся разрушить да я потом проверю и... и что еще хотел сказать но ну, если что-то там вопросы побольше будет мы с тобой давай обязательно свяжемся тогда